Привет! Вы предприниматель, логист или просто занимаетесь перевозкой грузов до одной тонны или занимаетесь уличной торговлей. И, конечно, вам нужен недорогой, экономичный и мобильный транспорт. Где же такое найти? Трехколесная техника Геркулес. Это решение ваших проблем. Как в повседневной жизни, так и в бизнесе. Предлагаются бензиновые и электрические модели трициклов. Электрический трицикл заряжается от обычной розетки. Он полностью экологичный. Некоторые модели трициклов могут перевозить грузы весом до одной тонны. И по своей функциональности мало чем уступают газели. Можно перевозить мебель, строительные материалы, сельхозпродукцию, а также людей. Трициклы можно эксплуатировать круглый год. Есть модели с полноценной двухместной кабиной. Также их можно использовать в уличной торговле, как мобильные кофейни или передвижные кафе. Трициклы используются не только в городах, но и в сельской местности на грунтовых дорогах. Представляется гарантия и сервис. Трициклы Геркулес – экономичный и надежный помощник для вашего бизнеса. Позвоните нам, и мы поможем вам выбрать свой Геркулес. Подробнее на нашем сайте.